Все пока, весь вектор, конечно, я не всегда верю своим предчувствиям, но весь вектор указывает на то, что внутренние репрессии будут нарастать. Учет, контроль, перепись, призыв, эм, массовые мобилизации, все это будет неизбежно. А что касается репрессий, что пока и не затронут незначительный процент населения. Это пока. Понимаете, есть вещи, которые совершенно неизбежны, вещи, которые складываются в совершенно привычную картину, без массового террора этот страх поддерживать будет невозможно. И более того, первые же военные неуспехи, они приведут к очень серьезным трещинам в путинском монолите. Поэтому а, обойтись без э, массовых репрессий во власти и без массовых арестов на низовом уровне не получится никак. Уровень страха нужен новый. Это ясно, по-моему, видно после всей этой истории а с единым реестром призываний...